Солнца луч скользнул по стенке. Из песни слов не выкинешь. Все совпадения имен и событий Являются вымышленными И никаких действительных истоков не имеют. Замечательный скрипач, барабанщик, Вокалист и композитор Боря Кочет Попал в армию практически случайно, можно сказать, наспор. Подробностей не знаю. Слышал только, что он, кажется, объявил друзьям по ансамблю, что его, дескать, ни за что не возьмут. А если возьмут, то с него бутылка, понятно чего. Друзья радостно согласились и отправились в местный военкомат, гордо неся в руках повестку. Радостных друзей... Встретила не менее радостная медкомиссия с возгласами «А, вот-то вас мы и ждали!» И Боря загремел. Обескураженный Боря напоследок выскреб из кармана все, что выскребалось, набралось как раз под расчет. А на бутерброды с килькой скинулись уже без его участия и принялись разливать и решать под это дело, кем же Борю заменить аж на два года. Ансамбль «Апрель» был в те преснопамятные времена уже столь популярен в стране, что гастроли и концерты его были расписаны на несколько месяцев вперед. Популярность ансамбля и, соответственно, Бориса сослужила ему добрую службу, и был он отправлен в учебную часть совсем недалеко от родного города, где стал, как и на гражданке, солистом, скрипачом и барабанщиком военного ансамбля «Звездочка» при местном доме офицеров. Подробности армейского быта Бориса Кочета упущу, ибо речь пойдет лишь об одном, но весьма значимом эпизоде. Как-то Андрюха Макарский притащил в ансамбль замечательную песню, в которой были такие слова. Солнце луч скользнул по стенке, И вставать немного лень, Заблестят в траве росинки, Здравствуй, здравствуй, новый день. Ветерок шуршит травою И целуются листы, Как мы счастливы с тобою Этим утром я и ты. Мелодия песни была красива, Романтична, но простая и незатейлива. Сразу всем понравилась, И ансамбль с энтузиазмом Приступил к разучиванию. В скорости песня вошла в репертуар И стала шлягером, Без которого не обходилось ни одно выступление. И вот на концерте в автотранспортном предприятии случился этот самый шибко значимый эпизод. Серечь казус. Кто-то из работников предприятия, а может быть даже дирекция, сочувствуя тяжелой солдатской судьбине, приволок за кулисы ящик водки. Не верите? А это именно так и было. И тому есть свидетели, готовые присягнуть, что все мной изложенное, правда, без малейшего даже приукрашивания. Ящик водки, представший взором удивленной и обрадованной кучки солдат срочной службы, был немедленно вскрыт. И когда начался концерт, некоторые из ансамблистов уже находились в состоянии столь приподнятом, что приподняться и переместиться на сцену сочли задачей практически невыполнимой. Ну, впрочем, пока занавес был закрыт, им удалось занять свои места, хотя и не без дополнительных усилий. Должен заметить к чести танцоров, в ансамбле была и хореографическая группа, что они стояли стойко, как броня боевой машины пехоты, настолько стойко, что к ящику устремились уже по окончании выступления. А он в это время уже был практически пуст. И вот в середине выступления дело дошло до шлягеров, самый убойный, из которых я и уже упоминал Боря кочет, до этого сидевший за ударной установкой, устремил ясный очи в зал. Отложил в сторону свои барабанные палочки, слегка промахнувшись мимо стула. И осторожно, как стакан, который боялся расплескать, прижал к молодецкой груди скрипку и двинулся к микрофону на авансцену. Все находившиеся за кулисами... С напряженным вниманием следили за его степенным перемещением. Шел Борис долго. Так долго, что, кажется, даже устал. Потому что, подойдя к микрофону, взялся за стойку, желая обрести долгожданную опору. Обретя опору, он поднял скрипку. Приладил ее, как положено. Вскинул смычок. Коснулся струн, и полилась мелодия. Несмотря на действия находящихся в ящике за кулисами напитков, играл Борис прелестно. Однако инструментальное вступление инструментальным вступлением, а дальше нужно было петь слова. Вдохновленный тем, что сыграть у него получилось как никогда замечательно, Борис, чуть отстранившись от микрофона, Просветленным взаром посмотрел за кулисы и чистым своим высоким голосом выдал. Солнце-луч скользнул по стенке и пропал за поворот. Заблестят в траве коленки. Здравствуй, по Новый год! Тут чуткие зрители могли слышать грохот. Это за кулисами происходило стремительное перемещение тел из положения вертикального в положение лежа. Поскольку вспомнить слова второй части куплета у Бориса, несмотря на титанические усилия, не получилось, то он продолжил, повторив первые строки: Солнце-луч скользунул по стенке и пропал за поворот. Хорошо нам встать у стенки. И заплакать в Новый год. Вот тут грохот услышали не только чуткие зрители, но и весь зал, приняв его, вероятно, за шумовые эффекты. Можете не верить, но финальные аккорды песни буквально потонули в аплодисментах. Такого успеха никто, в том числе и Борис, не переживал нигде и никогда.